Доброго здоровья всем! Доброго здоровья, братья-армяне! Я хочу, чтобы мы сейчас вспомнили э, недавно прошедшие парламентские выборы и э, один блок, который возглавлял Роберт Кочерян, В него входили дашнак Цутюн и возрожденная или возрождающаяся Армения, и назывался этот блок Армения. Вот это интересный момент, на него я хочу обратить ваше внимание в связи с тем, что он показывает нам наглядно, как именно формировался наш народ. Каким образом мы, как народ, появились вот такие, какие мы есть. Мы не всегда такими были, понимаете. Многие люди простые думают, что 2000 лет назад и сегодня армяне армян определяли по одним и тем же критериям. Но это не так. Критерии менялись. Я сейчас расскажу, как они менялись, вкратце, а потом объясню, причем здесь а, качерян с его блоком Армения. Так вот, в самом начале географы и картографы Армения называли регион Азии. В моей книге я приведу огромное количество цитат из словарей. 15-го, 16-го веков, 17-го, начало 17 веков. Вот. Затем, то есть поначалу это был просто регион, азиатский регион. А армянами назвали всех, кто его населял. Всех без исключения. Причем большинством э -э, тех, кто населял Армению, были мусульмане. То есть просто вот человек живет там, и его называют армянином. Не потому, что он говорил по-армянски, не потому, что он был каких-то армянских крови, просто вот живет на территории, которую картографы и географы назвали. Дальше. Чуть позже армянами стали называть тех, кто... христианскую секту. Ну, так называли латиняне, но это была христианская община восточного обряда. А Арменией стали называть области, в которых, на которых была, распространялась власть армянских патриархов. Вот. Это чуть позже, еще позже, из региона Армения попытались сделать государство, христианское государство Армения, а армянами назвать всех христиан, которые в этом регионе обитали. То есть это были не только представители армянской веры, это были, я уже рассказывал об этом подробно, и яковиты, и мараниты, и сирийцы, и, то есть абсолютно все христиане восточного обреда, не католики, которые там находились, их называли армянами. Вот. И, кстати, в этом, в этом процессе очень активное участие принимала партия Дашнакцутюн. Именно они работали над тем, чтобы отделять на территории Турции, отделять правильных армян от неправильных. Вот. И таким образом, так сказать, критерии они установили очень простые и понятные. И, кстати, Дашнак Цитюн никогда этого не скрывали. Фильмы об этом сделаны. Критерий был один. Чтобы быть армянином, мало было проживать там, быть христианином, знать армянский язык. Ну, нужно было еще очень люто Непримиримо ненавидеть мусульман, ну и турок, в частности. Сегодня Армении называют маленькое государство в Закавказье, всем это известно, а современные армяне имеют уже более серьезные критерии для самоопределения. Во-первых, появился суффикс «ян», и, собственно, сами фамилии появились примерно лет сто назад, вот окончательно сформировался армянский язык, вот он получил словари, учебники, толковые словари, ну различные, он уже стал полноценным языком, вот, на котором, которым владеют, кстати, тоже только армяне, вот никто им владеть больше не собирается, стал государственным армянский алфавит, которым пользуются тоже исключительно армяне. И, наконец, традиционная версия истории, созданная армянскими учеными, стала обязательной для каждого армянина. Это тоже важный критерий. У тебя может быть фамилия Наян, Наянс, на Уни там, на что угодно, ты можешь говорить по-армянски, ты можешь писать по-армянски, ты можешь любить армянскую культуру, но если ты не признаешь официальную версию армянской истории, ты уже будешь армянином, но не совсем. Теперь армян отличить от других народов стало гораздо легче, чем 400 или 500 лет назад, когда, как вы помните, армянами называли просто жителей региона. Армения. Вот живешь ты здесь, родился, значит армянин, Неважно, там ты на турецком, на арабском, еще на каком-нибудь разговариваешь. И вот я хочу познакомить вас перед тем, как вернуться к выборам армянским, я хочу познакомить вас с одним с фрагментом из словаря середины 17 века. Итак, одно из первых более развернутых описаний армян, чем вот просто жителей региона, я нашел в толковом словаре, который был составлен лексикографом, адвокатом Парижского парламента Жвенье Это Первое издание этого словаря вышло в 1644 году. И этот словарь интересен нам тем, что в нем, в одной и той же статье, присутствуют два определения армянского народа. Два определения, данные армянам. Одно старое, где говорится о том, что армянами называют всех жителей региона Армении, и новое, которое появилось именно в это время, где говорится о том, что армяне – это христианская секта. И давайте я прочту вам, что написано в этом словаре. Армения. Так, коротко подтвердим, что здесь Армения – это регион Азии, или Азиатский регион, расположенный между горами Тавра и горой Кавказ, от Каппадекии до Каспийского моря или Геркании. Армения делится на верхнюю и нижнюю, или на первую и вторую регион. И дальше, статья под названием «Армяне». Армяне – это народы большой страны Армения, которые сегодня большей частью являются подданными великого султана и платят ему дань. Это люди добрые и мирные, большая часть их виноградари и садоводы. Их язык имеет очень трудное произношение и большое сходство с халдейским и сирийским и используется не только в обеих Армениях, но также во всех провинциях, которые подчиняются великому султану или где проповедуют Коран. Их разговорный язык турецкий, их письменность арабская, однако в своих богослужениях личном общении и частной торговле, они используют свой собственный язык и алфавит. Что касается религии, то она почти везде соответствует магометанской. Однако, есть и большое количество христиан, но из секты, которая называется армяне. Кроме того, что армянами, как мы увидели, называют всех, кто проживает на территории Армении. Но впоследствии определение армян как жителей региона было забыто, и уже в конце XVII века и последующие 150, ну примерно 150 лет армянами называли исключительно христианскую секту восточного обряда. Ну а теперь давайте вернемся к выборам и посмотрим на них, так сказать. Свежим взглядом. Какой месседж посылал блок Армения избирателям? Роберт Кочерян пытался послать избирателю месседж о том, что все, что не партия Дашна Цутюн и возрожденная Армения, это не Армения. И избиратель, который проголосовал не за этот блок Армении, он либо глуп, недальновиден, недостаточно образован и, возможно, даже недостаточно патриотичен. Он не понимает, за кого нужно голосовать. Он не понимает, что голосовать нужно за Армению. Это месседж о том, что внутри Армении есть какая-то другая Армения, лучше, более армянская. Вот именно так многие века формировался наш народ. От него отваливались огромные массы людей, потому что перест... ну, они переставали подходить под обновленные критерии, и они растворялись в, в окружающих народах, смешивались с ними. Армения становилась все меньше и меньше, армян становилось меньше, и критерии ужесточались. Вот такая вот интересная история. Я надеюсь, я не хочу заставлять вас делать какие-то выводы, я прошу вас только увидеть эти процессы. Они, вот если прежде этот процесс определения армян, армянства носил чисто научный характер. Ученые, картографы, историки, они пытались там как-то вот описывать мир, разделять обозначения, определения придумывали то потом в этот процесс вмешалась политика. И этот процесс стал запутанным, грязным. И на сегодняшний день здравомыслящему человеку в нем уже почти невозможно разобраться. На это нужно потратить огромные силы. Огромные. И иметь мужество. А попробуйте отказываться, выйти за рамки этих критериев, которые вам поставили, выйти из этой клетки и увидеть себя со стороны. А пока что этот процесс продолжается, благодаря соответствующим партиям, идеологам, и у армян становится место все меньше и меньше, и места, и времени. Всего доброго. Дай Бог всем здоровья. Я верю, что мы пройдем этот трудный путь и выберемся из клетки с Богом.